Добрый день! Я врач-фитотерапевт Борис Качко. И сегодня вы узнаете, что такое правильный завтрак летом. Эта тема касается практически всех, пожалуй, кроме находящихся на альтернативном питании, в реанимации, а также при наличии острого панкреатита. Завтрак должен быть в любом ином случае и в любое время года. Ваш организм свой завтрак заслужил активно восстанавливать во время сна после той нагрузки, которую предложили ему накануне. Если предоставленное время на отдых ночью было достаточным, вы утром просыпаетесь самостоятельно, бодрым и активным. Если же нагрузки были чрезмерными, ужин неправильным, а сон неэффективным, у вас утром будет чувство долга, будильник, а утренняя печеночная лень стремится перерасти синдром хронической усталости и сезонную депрессию. А вот расклад продуктов на завтрак летом диктует температуру окружающей среды. Если по прогнозу погоды температура днем не будет превышать 24 градуса по Цельсию, на завтрак могут попасть блюда из белой рыбы, птицы, яиц с овощным либо фруктовым гарниром. Если же по продолжу погоды температура днем будет в диапазоне 24-30 градусов по Цельсию, на завтрак могут попасть блюда из белой рыбы или яиц все с тем же овощным либо фруктовым гарниром. А вот если температура днем поднимется выше 30 по Цельсию, на завтрак лучше ограничиться омлетом с овощами, фруктами, либо сваренными в смятку яйцами. Если же температура может подняться еще выше, более 33-35 градусов, то лучше ограничиться овощным либо фруктовым гарниром либо сочными фруктами. Когда лучше завтракать летом, чем раньше, тем лучше. Идеальный вариант завтракать на рассвете. При этом вы не только эффективнее используете работу системы пищеварения, но и обеспечиваете организм столь дефицитным в условиях жары белком. И безусловно, некоторые болезни могут нести свои коррективы в ваш завтрак. Однако правильный завтрак утром должен учитывать основной момент. В первую очередь предупреждать перегревание организма летней зной и вместе с тем поддерживать высокий уровень работоспособности и здоровья. Именно поэтому основной ориентир в питании летом – динамика температурных условий, чтобы предупредить перегревание организма, тепловой либо солнечный удар. Теперь вы имеете больше информации, что такое правильный завтрак летом и какое имеет значение для вашего здоровья и даже жизни правильный расклад продуктов, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.